Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я вообще-то Людмила Казанцева из города Ридер, это восточный Казахстан. Пришла в компанию в эту, ну у меня очень большая, так сказать, и у меня и у внучки большая, так сказать, проблема по здоровью. У внучки у меня ДЦПШка, а у меня гипертония второй степени, инсульт, да, перенесла два перенесла инсульта и плюс клиническая смерть на операционном столе. столе. Задумалась так сказать о дальнейшей своей жизни, о том, что -то Думаю, ничего тебе Компьютер со мной общается. Вот такое было мое первое удивительное знакомство с интернетом. Ну а потом я стала искать про это самое, как решить проблему внученьки своей, то есть поставить на ноги ребенка. А вот так вот и постепенно-постепенно, шагая по разным компаниям, по разным продуктам, я пришла в сад. А за садом, я скажу вам честно, я тоже не сразу пришла. А я за ним наблюдала месяцев 5-6 В Ютубе посмотрю результаты, все жду, где там по ТЦП будет. Потом тетя моя родная в апреле месяце, в прошлом году это было, так скажу вам, э, и она мне говорит, ну, ты знаешь, Сат, я говорю, я знаю, я давно за ним наблюдаю, я говорю, давай сделаем так, ты иди туда вперед, регистрируйся, а я потом за тобой приду. Вот так сделали, хитрый ход. Да, да, дело в том, что у нее тоже серьезная проблема, у нее гормонозависящая астма, а, ну, плюс там куча-куча всяких заболеваний, плюс еще начальная катаракта глаза у нее одного к операции готовилась. Я говорю, вот давай как раз капельки глазные проверишь, и заодно, говорю, может операцию действительно ты минуешь. Она сильно боялась прям этой операции, а у нее еще плюс полип в носу, и тут операцию надо. Тут все к одному у нее, в общем, как говорится, полностью. И, в общем, прошло какое-то время, а в июне, в июне уже летом, я ей звоню, ну что? Капельки как. Она, Люда, прикинь, у меня, пришла я к врачу уже, красиво, на... так сказать, быстро стала к финишу продвигаться. Когда я познакомилась с интернетом, с интернетом я познакомилась в 2014 году в январе месяце. Сыновья подарили мне ноутбук, и я вот так вот пришла в этот интернет. Стала изучать причину моего быстрого старения. И благо, что вот в интернете, это как большая библиотека, я это все и стала изучать, задавать вопросы. А вопросы задавала, это как потом я уже поняла, я попадала по Ютубу, по интернету, Википедии вот эти вот. А, разных врачам, к, к разным врачам там и, ну, так сказать, продвинутым людям. Мне задавала вопросы, и ответы мне приходили. Я это сильно удивилась. Это. Операцию? А он сказал, операция не нужна. У вас там ничего нету. Вот так. Вот как. Отлично. Да. Да, вот, в общем, катаракт, ей, в общем, операцию отменили, и плюс еще и полипы в носу у нее в носу в обоих Усохли и отвалились. Ты смотри. Ага. Ну и, и единственное только, что у нее астма очень сложно идет, но ну, это, представьте себе, более 16 лет она на гормонах сидит, постоянно пшикалки этими. Но все равно она можно прошла антипаразитарную программу, она и проходит до сих пор. И я тогда, глядя на нее, в августе еще дол, еще следила. Опять же, видишь, какой я недоверчивый человек. Понятно. Я в медицине много лет проработала, поэтому знаем самый недоверчивый народ — это медики. Да, да, да. Нет, их просто, видите, обучают на химии, как бы лечить людей, да, и вам сложно перейти на такие вот продукты. Да, да, да. Очень сложно, очень сложно, и знают. Как-то недоверие еще все равно вот это вот было вот это. Ну чувство страха, если честно, скажем, все-таки ребенок. Я применять-то буду на ребенке своем. А потом, ну и еще опять же я как сделала, сперва на себе. В, общем, в августе я зашла, зарегистрировалась. Получилось так, что даже еще не зашла, я бы, может, еще бы не зашла. Вот вообще правильно так. Я дала Олегу, своему знакомому мануальному терапевту, неврологу, врачу, говорю, Олег, посмотри, пожалуйста, что за продукция. Я уже подумала, если он скажет, что да, уникальный продукт, значит я закажу. Он изучил буквально на утро, он говорит, я уже зарегистрировался. Как зарегистрироваться? Это не моя ссылка, это ссылка моей тети. Угу. Бегом, бегом, давай я регистрироваться и заново перед там, в общем, такая тихорда произошла. В Пере, общем, перерегистрацию пришлось врачу моему делать под меня. Понятно. Ну то есть. Общем, ну... Он так толкнул меня. В общем, толкнул меня в срочном порядке идти вот в эту компанию. Вот, толкнул он меня. Он понял, видимо, что компоненты там полезные, правильно? Да, ведь? да, он так. изучил, он сказал, продукция уникальная, он составил в первую очередь изучил, состав. Да. Он сказал, Люда, это уникальная продукция теоретически, а как на практике? Давай будем проверять. Угу. Вот так вот И, В общем, все, мы в раз в один день, так сказать, получилось, что вошли мы. Ну, конечно, немножко так ошибки допустили, но нормально, это, это жизненные, как сказать, издержки. А, в общем, я заказала сразу стартовый пакет, в то время я 6 штук заказала, помимо этого я еще и начала прямо на себе пробовать, и, и смотрю, наблюдаю за собой, что у меня там где-то вылезет. А потом вижу, нормально, у меня энергия какая-то появилась, настроение у меня, потом у меня дочь стала замечать, что я стала более такая энергичная, такая активная. Я внучке своей стала давать. Ну, естественно, я понимала, что в первую очередь нам очистку надо делать, потому что я тоже изучила, и я это прекрасно понимаю, что в первую очередь очистка. а Еще надо до этого питьевой режим обязательно. Вот. Я здесь уже сразу поняла, что нужно воду пить. Вот здесь мы к воде подготовились еще заранее, к водному режиму, и вот так вот потихоньку, потихоньку у нас поэтому такие результаты уникальны получились. Особенно вот Виолетта у меня стала тоже потом активная такая, шустрая. Она уже пыталась у меня ходить, и потом снова осела, потому что продукты ту американскую не стали покупать, потому что она дорогая нам. И это витамины. А витамины это надо регулярно пить, понимаете? Угу. А, здесь, а здесь мы прочитали, регенерация органов. Здесь регулярно не надо, здесь определенное время пропьешь, Восстановление производится и, пожалуйста, как говорится, отдых делается, а потом заново, если там что-то, как говорится, с пищей опять нагадил, организм почистил, снова вперед. Вот и здесь я вот выгоду нашла, что здесь регенерация, и вот и мы так вот перешли на это полностью. Поэтому сейчас у нас изменения пошли то, что она, я, знаете, у меня мысль была, она не покидала умственное развитие. У меня ребенок ДЦП, мама мало того что ДЦПшка, у него тяжело умственное отсталость. Вот у нее тяжелая лунка осталась, mm -hmm. она у меня попытки делала какие-то там слоги говорить, какие-то буквы, но она чаще больше молчала, вот молчала и молчала, вот молчу не она. А тут, когда я стала Виаргона принимать 0,229 и давать, вот это вот именно ей давать, гляжу, она стала у меня каждый день кого то ааа, -а -а, да, гласные, эти гласные буквы полностью произносить, а потом слоги и все чаще, чаще, чаще. И сейчас она стала какая-то, знаете, говорливая. Уже хорошо. Теперь рот, теперь, теперь рот не закрывается у нас. Это хорошо. Вот видите. Ну у вас сначала все равно было какое-то как бы недоверие, а потом вот когда стала помогать, вы еще больше э, уверились в этой продукции, правильно? Да, прошло? да. Вот именно. Так вот, уверился, я удивляюсь каждый раз. А тут еще знаете, что какое интересно, меня в шок вообще вело. Э, прошло это, значит, с августом, Вот вот буквально я на днях увидела. Обратила внимание, думаю, дай я зубы гляну у нее. Как-то она уже молчит, не, не, не лякать. И флюса-то нету. У нас каждый раз плюс все постоянно. То на датике, то на другой. А, просыпается ребенок утром, бац, у нас пол, как говорится, пол лица, на, на, на пол лица флюс. А тут нету, нету, нету, нету, уже полгода, наверное, нету. Ну как, месяц, пять, шесть вот этих было. А я говорю, Машенька, ну-ка, посмотри, что у меня там с зубами. А он говорит, все, все нормально, никаких дырок нету. Как нету? Все, говорю. Я говорю, ну-ка, давай щетку мне сейчас почистим зубы, может быть, там пища забилась. Опять сомнения у меня делают. опять. Угу. Давай ей... А народ не дает открывать? Я уже руками, прям, знаете, силы, прям... Открывай рот, показывай. Ага. В общем, вот так это вот. И кое-как мы открыли рот, я ей все просмотрела, прощупала. Думаю, господи, наверное, что-то у меня или с головой непорядки. Я потом говорю, Маша, хочешь, у нее дырки были? Я уже сама себе сомневаюсь уже, что были они или не были. Мама, ну ты говоришь, что, что совсем-то? Вот своим глазам не верила уже. Представьте, у результата внучки я своим глазам не верил. Дырок нету. Это выходит. Ну, вот а вы... вы давали, наверное, что-то окосно, да? Или как? А, дело в том, что я еще поначалу не сообразила, что я коллегу-то позвонила на следующий день. Говорю, Олег, вот так, ага. вот так у моей внучки это карис исчез полностью. У меня уже полный рот кариса была. А тут был чистенький зуб но он говорит, мы ну, же 0,1 принимали. Я говорю, точно. Так вот почитай, сзади в кабинет, почитай заново. Ну я и прочитала, -мо, да стой да. Там же костная регенерация костной ткани, ключевых и костной ткани там. И все, вот теперь я и поняла, а мы же 0,1 постоянно, как база 0,121 идет у нас. Мы постоянно ее не прекращали, и до сих пор мы ее употребляем. Я она у нас, как э, скорая помощь, я скажу, потому что э, порежешься 0,1. Махом останавливает кровотечение и раны затягивает прямо без рамок. Ожог, пожалуйста, 0,1. Тоже классно. В общем, вот это вот действительно обалденная вещь. А потом еще от грибка тоже так же. 0,1-23 или 0,1-19 ты наводишь это, немножко там водички там косичку или там пиалушку, ну куда, в Разведешь и 3-4 капельки капнул, и тампончики делаешь, и также грибок на ногах убираешь. Вот так. Я этого еще не слышала, такого отзыва а, еще не не, а мы тоже, кстати, бородавки уходят, да. У меня, между прочим, у моего знакомого, кстати, вот недавно, он диабетик а, первого типа, я ему задаю вопрос. Я говорю, Паша, ну как у тебя это, какие результаты? Он говорит, никаких. А я уже столкнулась с этим. Если никаких, значит, надо наводять вопросы делать. Я говорю, хорошо, Паша, а какое у тебя настроение? Да какое было такое есть? Я говорю, хорошо. Давай посмотрим, ты какие сейчас принимаешь? Вот он назвал, 0,1, 21, 15 и там еще 0,8, 8, 8, потому как бы, что он на диабете. Да, и 22, по-моему, да. А потом как-то, я думаю, ну как-то не должно быть что-то, что-то не так. Я говорю, хорошо, давай так, были у тебя обострения? Вот когда началась просто обострение, там, например, что-то кололо, где-то, может, там, тут колет. Он пишет потом, в животе, да, было одно время, прям какие-то... Ходу... Это как он сказал, типа ходунки. <смех> <смех> Ходила там что-то и побаливала, прошло. А потом говорит, потом говорит, вспомнил, у меня на ноге бородавка отвалилась. Я говорю, ну вот. Ну вот, и без изменений у нас называется. Он говорит, ну, я не тоже. А он, видите, ждет, чтобы диабет, сахар уровня это самое быстро прямо. А у ну, него три недели все он принимает. Три недели уже такой результат, да? Да, Отлично. бородавка отвалилась на ноге, вот пожалуйста. А до этого он какие только продукты он не принимал. Он же тоже, он, же, он тоже так же идет вместе со мной, как говорится, тоже поиски продукта для того, чтобы сахар ему надо это, уравновесить и с инсулина сойти вообще. Он же на инсулине сидит. Поэтому вот у нас сейчас вот я говорю, ну что, Надежда появилась, да я говорит, не отчаивался, я просто жду, я все делаю, как вы говорите, и воду пью. Воду он пишет, мне вообще так он это прям. 2 литра и стакан воды. Я говорю, молодец. Потом у нас еще есть результат, знаете, мало того, что по ДЦП. У моего врача, партнера, значит, он взял девочку тоже, так, лет 8, наверное. Она помладше моей внучки, внучке уже 13 лет, а этой 8. Там вообще такой же, ну, как он говорит, сложенная балерина, спастика сильнейшая. Она даже головку не держала. Mm -hmm. Сейчас такие результаты хорошие. И мама уверилась, что она сказала, я буду продолжать и буду доказывать врачам, что это не пожизненный приговор. То есть ей тоже как и нам сказали, что это пожизненно, и вы ничем не исправитесь. Mm -hmm. так, вот у моей внучки спастики сейчас вообще нету никакой. Вот, полностью расслабленный ребенок. И вот этой девочки тоже она начала голову держать, крутить ею, то есть она на звуки реагировать стала осмысленный взгляд у нее появился, так как вот у нас все. Тем более ребенок стал понимать, следить за мамой, ну это я про вам, ребенка говорю. И сейчас вот они буквально, как говорится, пытаются стоять. Возможно, тут просто длительного потребления надо, правильно? Ну да, они же, они же позже намного нас пришли. Они, по-моему, где-то перед Новым годом пришли, однако, в общем, или ноябрь, или декабрь, это я точно вам скажу. Mm -hmm. Вот Это малый срок еще, малый, но вот такие результаты уже обалденные. А, вот я хочу сказать, что еще, знаете, мне понравилось наблюдать, вот у меня а, есть человек, ЗПР, за это задержка психического развития, то есть, ну, как мы еще называем народе, сибирский вален. Ты что, тупой, как сибирский валенок? Uh -huh. Вот такая сразу. Вот, ну, через 2 году, мне доходит сразу до него. И вот когда он стал применять вот это 0,2, 29 серотониновое колье, ну, конечно, помимо той программы, которая эти не прошли, ребенок стал соображать хорошо. У него быстрая реакция появилась. То есть вот этой медлительности нету, И у него уже появилось такое, знаете, вот, как сказать, соображалка стала работать, вот как скажу, мышление появилось вот так. Ты смотри, то есть а, человека замедленно думал э, или соображал, да. что делать, а теперь он уже активный образ жизни. Так. Да, да, да. Это хорошо. А, теперь у меня еще очень хороший результат у моей дочери. А, у нее с рождения, в общем, она тоже второй группы у меня, эпилептик, а, получила, в общем, хорошую посадку почек. А, очень много получала Фармацевтики, что мы посадили конкретно почки, плюс еще остудили. Ну, наверное, еще и инфекция, вирусы, и все там. Так. В общем, куча всего на почке. И у нее почки конкретно работали так, что у нее давление резко падало, и она у меня ходить не могла. То есть она могла только за стенку держаться или за кофе там. И она падала, но у нее активности не было никакой. Мы уже почти 30 лет с ней. Врачам придем, ну как-то давайте давление поднимем. У нее гемоглобин всегда был низкий, и давление низкое. А давление низкое, все, ребенок, какая с нее, может быть, даже по дому уборка или что-то, нет, никакой. Физическое, вот, физическая сила то угасала у нее. Ну, да. да, и вот, а сколько она падала, вся вся вся, разбитые зубы у нас, она все разбивалась, губы разбивала, коленки разбивала, она все, ну, падал человек от того, что давление такое низкое было у нас. И поэтому, когда мы начали антипародитарку, я вот ей делать стала, где-то на четвертый месяц у нее, как она сказала, мама, у меня что-то, говорит, пошло, ну типа песок или что-то она, конечно, не показала, но вчера у нее моча была, знаете, то темная, то светлая, потом у нее пошли осадки, как она сказала, какие-то осадки, какие-то, ну, в общем, видать, там все выходило вся эта гадость, и у нее почки очистились. Почки очистились, и у нее давление в норму стало, представляете? И сейчас давление у нее как у космонавта. Она стала активная, энергичная, бегунок стала, бегунок, бегать и бегать и бегать. Теперь дома ее не поймаешь. Отлично, отличные результаты. Ну чуть что, ты куда пошла по делам? Я куда пошла в магазин. Теперь она дома не сидит. И, кстати, у нее плоскостопия сильная нога, плоскостопие, у нее ноги постоянно ныло их выкручивала. Потому что я обращала внимание, когда она садилась, она зашел там там кубик или что-то, или просто на диване сидела, она всегда натирала свои ноги. Руками всегда растирала свои ноги, потому что ноги у нее сильно тянуло ей их. Э, ну, как он, ну кто, кто, кто у кого плоскостопие, тот знает, что это такое. Выворачивает ноги на замку. А тут стало замечать, что она ноги-то не натирает, все. Я спросила, что у тебя ноги-то болят? Нет. А чего это они будут болеть -то? Вот так тебе хороший у вас прям только по семье он какие замечательные результаты да в общем, у меня у самой давление в норму стало я теперь не гипертоник у меня давление вообще я теперь уже знаете к таблеткам вообще кстати я советую таблетки сразу не бросать когда вы начинаете от капельки да вот кто-то будет новенький да постепенно отвыкайте от этой фармацевтики постепенно резко нельзя это я по себе знаю, потому что я сердечные только таблетки в последнюю очередь а, прекратила, потому что а, у меня же в клапан еще плюс, ну, как бы химическая болезнь сердца плюс к этому. Поэтому я боялась за него, потому что она уже у меня два инпульта перенесла, и плюс принять тут а это страшновато так, резко-то бросать. Ну и говорят, что, скажем, капли имских, они никакой роли не имеют при применении, совместном применении с бадами, с лекарствами, абсолютно. Что можно совмещать, правильно? Я скажу, так, совмещать можно, но если препаратов меньшей дозы, вот этих вот фармацевтики, это я обратила внимание, чем больше ты таблеток глотаешь, да, и в это время, идут сильное обострение. Нет, вот здесь надо... Химию убавлять, сразу вам говорю, химию убавляйте. Иначе оно будет долго тормозить восстановлению. Это я уже с на своей шкуре испытала. На своей шкуре собственно испытала. Оно тормозит, и я когда с Олегом сказала, бросайте эти таблетки на одних все, И я так и сделала потом. Ну, я так понимаю, у вас сейчас там структура большая, правильно? Ну да. А может быть еще поделитесь какими-то отзывами? Ну, Друзья, хочу сказать, что у нас, ой, знаете, это для ребят, для мужчин, для дедушек самые классные результаты по простате отличные результаты. У нас мужчины сейчас, по секрету скажу, прям чуть ли не толпами идут к нему на прием и просят сексуальность поднять. Что не мешает наше время. Именно. Вот это я говорю, вот это классно. Кстати, косметика, вот это вот а, мужская сила крем-то, вот этот у нас заказывают по, уже не по одному разу, по два-три раза. Я вчера мы вот буквально, не вчера, подавчера, по-моему, с Олегом разговаривал, говорю, как там мужская сила-то? Я вспомнил, что у нас один товарищ брал, он говорит, ты знаешь, он второй раз заказал, и сейчас говорит, помимо его, ты еще трое заказали. И мой партнер дедушка после лучевой болезни, сказать, лучевого этого, это, как сказать, прошивку этой, он у него он перенес, у него онкология второй степени, перенес две химии и два, два лучевых. Поэтому он уже помимо виаргонов мужских, он еще и заказал себе вот этот крем мужская сила. Будем ждать результат от него. А вообще действительно, столько идут мужчин, кому за 40, нему за помощью. Смотри, это, это хорошо, я уже такой отзыв встречала. Это в городе Майкопе, я тоже познакомилась с Лидией Драндер, да, и у нее брала отзыв. И она говорила: у нее мужчина 72 года, у него была онкопочек, онкология почек. И вот он стал, значит, очищаться, все, у него выходило там и слизь, и, ну, непонятно, что выходило. А потом он стал применять вот эту мужскую силу, крем. И что вы думаете, сейчас он ходит, и он говорит, что вы думаете, я еще моих женщин перебираю. Понятно? Вот именно. Вот видите, а у нас городок шахтеров, а шахтеры, как правило, они рано становятся неактивными в мужской силе. И я все время, знаете, вот честно скажу, я всегда думала, как мужчинам помочь. И вот представьте, действительно, молодцы, ученые наши нашли эту так сказать, продукцию создали, вот это, помочь нашим мужчинам сохранить надолго-надолго мужскую силу, так сказать, мужскую, мужское начало сохранить. Ну, правильно, мужчины хоть и сильные пол, но все равно они изнашиваются больше, наверное, чем женщина потому что не всяк, э, работает же с начальником правильно, в чистоте нет, как вот, я вам скажу, не-не-не, не, не, не, не да? до этого. Во-первых, мужчины, как правило, они рисковые, то есть у них часто они работают на таких опасных участках, во-вторых. А во-вторых, вредные привычки почти... Ну, честно скажу, 90% мужчин вредные привычки. Курят и пьют, а это сильно дает, дает сбой функции полового вот, влечения. Mm. Это сильно влияет. Это влияет. А сейчас, бы, вот, слава богу, Народ понял, что надо начинать здоровый образ жизни вести, и, видимо, вместо водки и сигареты обратили внимание на колье, флорадар и на капельки ямкова ну, Это здорово, это хорошо. В любом случае, я так думаю, вот э, э, как я раньше читала, да, вот до 25 лет якобы организм растет и все, а после 25 лет, после 30 уже начинает дело к уведанию, правильно? Потому что неизвестно, что мы едим, неизвестно, чем мы дышим, правильно? Так же И лучше да, это но, восстановить но... и поддерживать, чем уже потом ни к чем набирать по осколкам, да, здоровье свое. Да. да, да, да. да. А, ну, вот еще у нас очень хороший результат по онкологии. По онкологии. Второй тоже, кстати, в нашей команде именно второй. А, вот именно по прямой кишке тоже самое. Прекрасный результат, восстановилась функция. А, так что тоже мне вот это нравится. А еще у нас есть пори по глазам. По глазам, кстати, у нас по суставам. А, вот буквально я скажу, коллегу приходили на костылях. Потом через, через две недели они выходят без костылей. Вот так вот. Потому что у него мануальная терапия, он то есть массаж делает и плюс капельки. Вот эти два дополнительных друг друга, они прекрасно срабатывают для, на восстановление организма. Кому суждено услышать, тот услышит. А кто действительно реально хочет восстановить себе здоровье или своему своей как кровиночки, как я вот я, например, искала, я все пути искала, чтобы поднять мультку на ноги. Я ее подняла. Она у нас за руку, у вас свободно гуляет. Стоит уже секунды какие-то самостоятельно. Но у нее сейчас просто еще я колье хочу купить, чтобы так сказать, вот этот страхнять, а колье страх снять. А кальера снимает страх. Вот попробуем еще вот колье ей одеть. И посмотрим. Там я потом уже видео полностью сниму о ней, как она ходит у меня, как все делает все это. Но я же так думаю, что вы будете продолжать лечение, правильно? Конечно, я это, это дело не оставлю, я хочу добиться, хотя бы пусть не 100%, это нереально уже, потому что мы поздно начали, почему я говорю мамочкам, бабушкам, говорю всем, говорю, пусть они это услышат, то чем раньше ребенку ты начинаешь восстанавливать здоровье, да, вот этими капельками начните, просто попробуйте начало, а потом уже выводы делайте. А то мы как, только предлагаем, да ну, я в это не верю. Но это, мне моя бабушка всегда говорила, не спеши с ответом. Иначе ты будешь выглядеть перед человеком глупым. Вот у меня второй внучок, его привезли на неделю, как говорится, ко мне, вот грипп оттопил, ну, второй класс. А, вот буквально за полдня мы температуру ему сбили, у него под 40 температура была, 39,8. Я ему 0,121, быстренько каждые ну, минут 15-20 ему поила, поила. Все, к ночи он где-то, не хочет 10 вечера, в 11 часов вечера, у него температурка спала, он уснул, и до утра у меня проспал ребенок. И температуры больше утром не было. И он проснулся, говорит, баба, клево у тебя так болеть-то. Клево болеть. А как клево, говорит, так болеть. Когда она ему выписала антибиотик, сейчас название уже не помню, но я когда на почитала, и внуку своему дала, ему вот 8 лет было, сейчас уже в феврале 2 было, я говорю, Назар, почитай сам. Он читает, ой, баба, давай мы эти не будем пить, потому что там, смотрите, часто, побочные эффекты я читаю, ага. часто, головные боли, головокружение, рвота, расстройство ЖКТ, то есть именно может быть вызвать понос редко, ой, редко Расстройство нервной системы, да, может вызвать аллергические реакции в виде крапивницы, кожное высыпание, потом сильнейшая диарея а потом же э, эти антибиотики э, осаждаются у нас в нашем организме, попробую их потом еще вывести. Это ж не так, Оля, что... Оля, это... да дело в том, что такие антибиотики людей парализацию вводят, ДЦПшками делают. У меня за внучка-то именно после... Вот смотрите, я вам историю не рассказала, почему она у меня инвалидом достала. В год и три месяца ей сделали прививку полимелит. У нее вечером поднялась температура под 40%. А, трое суток мы сбивали и температуру не могли сбить, ее увезли в детскую поликли, в больницу, я единственное, что залеет, что я не легла с ней. Дело в том, что вот эта при, бактерия и прививка плюс антибиотики дали ей страшную реакцию. Это мне в области, в области нам сказали, у вас причина возникновения вот этого овощного состояния ребенка, в обучь превратили буквально ее. Именно он так сказал: либо сильнейшая травма головы, либо стресс, то есть испуг еще может быть. А ей в голову три укола делали, даже они не согласовали эти кровь стереть ее с этого темечка, куда ей ставили. И плюс еще вот это они сказали: лекарственная реакция. Он так и написано: лекарственная реакция. Вот вот это антибиотик и прививка сыграли важную роль в инвалидности. Это уже, смотрите, и вот если мама какая грамотная в то время, да, если она рядом пусть никогда не дает ребенку антибиотики колоть, потому что посредствия у них ужасные. Пусть они не 90%, но 10% в этот можете попасть именно вы, как мы попали. Я все время говорю, продукция САД удивительная, удивительная. Я не знаю, кто может еще что-то придумать, но пока вот это действительно... Самое удивительное, я, говорю, я, я вот низко кланяюсь а, Емсковым Игорю и Емсковой и Виктории, я очень кланяюсь им за то, что они мне а, дали веру в это, в то, что ребенок у меня хотя бы на 60 или 70% станет здоровым ребенком. Ну, и действительно, это не только моему ребенку, это нам, а меня вернули к жизни. Я из, из, из, из древней старухи стала, вот, уже у себя на 40 лет. И, и я теперь уже могу спокойно в горы свои ходить. Я 7 лет не могла в горы подняться из-за того, что у меня э, сердцебиение сильное прям вот э, тахикардея страшенная была. Э, ну, плюс э, спина у меня, позвоночник был нацарный, у меня смещение диска, кстати. Э, ну и после операции больше двух килограмм сказали, у меня вообще ничего нельзя было поднимать. Теперь я рюкзак да, могу на тремя бедрами грибов, например, как нынче я сделала. Поэтому я говорю, я так благодарна. Саду, пусть я долго, упорно шла к нему, долго изучала, ну, это мой характер такой, что я слишком недоверчивый человек, но я и практик. И я теперь благодарна тому, что я не ошиблась об этом, что действительно это уникальная продукция. Это очень здорово. Регенерация обалденная идет. Восстановление, как говорится, регенерация, восстановление, очищение. А какое очищение тут отличное? Кто бы знал? У нас только вышло. Людочка, и вот напоследок, чтобы вы пожелали просто нашим слушателям? Кто это будет видеть, кто это будет слышать? Ну, я пожелаю, во-первых, быть открытым к информации, чтобы терпения набрались, мудрости набрались. И пусть они возьмут, поизучают эту продукцию в сад. Вот просто для себя поизучает, придем говорить прежде чем говорить «нет», просто изучить. Да и пусть все-таки прислушиваются к тем людям, кто действительно реально вот сам на себе это испытал, получил, и он же вам рассказал. Надо верить людям, надо верить. Ну, пусть даже не людям, но хотя бы просто зайдите на сайт, почитайте, там же русские ученые, российские ученые. А нашим ученым не верить, я не знаю, как это. Так что верить надо, верить, надеяться и ждать результатов. А результаты они обязательно придут, в любом виде придут, обязательно. Это я уже докажу вам на все 100%.